Ну, сложность составим все так же, ветеран. Давайте вперед. Посмотрим, что сейчас будет. Я уже не помню, на самом деле. А, сейчас на нас нападут войска Менска, по-моему. Да, да, да, точно. Самый бесполезный юнит в Старкрафте. Батлкрузер. Это ново. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд, Принято. Да, Сара сама прекрасно справится. Какая Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа права, отметьте. Право, прием. Все подразделения в сектор жизни, быстрее. Нужно идти. Было. Такое не забывается. Потом, кстати, если кто задается вопросом, да, прошу прощения, что я прерываю. Если кто, кто задается вопросом, на ютубе тоже это будет видео. То есть стрим я не удалю, не оставлю чисто на Твиче, а он еще и будет на YouTube залит, этот ролик. Ну и все последующие, которые я буду записывать. Ну наконец-то. Вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Я так понимаю, здесь нам... ...не дадут возможность поуправлять огромным количеством войск. Да, только двумя отрядами. Двумя отличными людьми. Прошу прощения. <смех> Пойдемте дальше. Прочесываю территорию. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Противник справа. <смех> Нифига не надамаживают Сару. Жесть. У нее уже хп почти не осталось. Да Нахрен нам нужна помощь. Получилось. Рейнер, Керриган! Угу. Прекрасно. А я постараюсь выбраться. Похоже, нас не я постараюсь выбраться. Идем обратно. Это что такое? Я вижу их. Какая-то хрень непонятная. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. Продвигайтесь Чисто вперед! Мы на одной волне. Так куда вы пошли-то, блин? Идите за нами, -мо. Десантирование груп захвата продолжается. До меня он це. Поняла. Это было везде. легко. цель. Марш, к цели. Мы, на одной волне. мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шатлу. <как> через, через что? Через нижний уровень. коридор завален ты можешь открыть боковой проход а 12 могу но будьте наготове там вырвавшиеся подопытные зерги не думаю что мне стоит снова контролировать их я не буду просить тебя об этом мы справимся до открытия двери 3 секунды 2 1 Противник справа. Меня хорошо Неплохо. Что нам надо на этот лифт? Угу. над системой безопасности мы начинаем изоляцию комплекса не осложняя всем жизнь сдавай <как> иду отлога то что <как> <как> <убьют всё> <как> <закрыть> нас дастся, ее убьют все <как> равно скорее милая мы должны добраться до той двери Бедные зерлинги. Продвигать воу воу, бедные. <р initiation> так, пойдем, пойдем. Скорее. Блин. Подожди-ка, лучше постоять. Старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Мы успели. территорию. Хорошо. Не останавливайтесь. Они вот-вот запечатают лабораторию. Им так просто не уйти. Хорошо. Поняла. Воу. Ага. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Поняла. Ну, нормально. Тут черти что творится? Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. И к цели. Что? Я Мой не расслышал. Дьявол, сколько же здесь зергов? Да, наверное, я слегка перестаралась. За Да ё-моё, встаньте от меня. Поняла. Эту секцию вот-вот закроют. Вам нужно добраться до двери. Да сейчас все будет нормально, успокойся. На одной волне. Охлади своё. Трехать. Успели. Останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Смарш в Хорошо. Мы на одной волне. Иду. Так, вперед. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно Разумеется. включить лодки язовитого газа. Разумеется, откроем. Какой газ, блин? Ну что, шутите? Я ж не какой-то... Геноцид устраивает тут. Ну, хотя, конечно, зергами тоже как бы не очень, наверное, чуваком. Ну, это легче легкого. Ну вот и все. Готовчинка. Все, пошли. Погнали. Погнали. Джим, мы отступаем. Кто Джин? Хорошо, Валерин. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джим. Вперед. А, Джим. Мне показалось Джин. Что только не послышится. Территория. Так, че это у нас тут? Защитить двигатели. Ну окей. Хорошо. Без Хочу проблем. Держитесь поручни, ребята. Вняла. Я думаю, можно их так Продвигай. будет расстреливать. Эй, не надо сюда Продвигай. высаживаться. Продвигай. Так, Нормуль. один медивак летит. Ой, жесть. Так беспально. Медиваки летят. Просто офигеть. Двигатели платформы. О, еще одна лечебка появилась. Но мне пока она нафиг не нужна, конечно. Двигателю по походу. Нет, живем еще живем. Так, опять медивак и еще один медивак. Ну ладно, в этот раз подловили меня. Мы один двигатель все-таки потеряли. 5. Давайте не терять их больше. Я так понимаю, мы уже потерять их просто не сможем, потому что мы долетели до конца. Мы на одной волне. Да, мы долетели до конца. Немного не сохранил двигатель. Хрен. Космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Так. Почти на месте. За ними к космопорту. Интересно, о чем парень думал? <с> типа вперед мы пошли в атаку, Поняла. типа, ну мы дождались вас, Задела. зашибись. Ну вперед, бросок. что? На одной волне. Марш, <с> <с> <с> Спасибо. Понятное дело, блин, уже сколько стояли там. Черт, сара, немного, а я поищу другой путь. Ну ладно. А то я обломаю, железяки, без тебя. Так, ну что, давайте уничтожим его. На, да, на него не действует, да? Ты смотри, блин, как он неплохо нарубает. На Цель Я надеюсь, тут восстанавливается лечебка рано или поздно. Во, воу, воу, отойдите, -мо, дураки. Ой, боже мой. Какие же идиоты. Это же боты. Вау. Неплохо он прицелился. Да я уже использовал. Фига вы тут, но он стрелять не сможет, да? Он не сможет стрелять. Ух, надо подлечиться. Ну и готов. Даже Джим не понадобился. Джим Рейнер. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, Какой ужас. я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай! Мы а теперь думаем, он завалит со всех сторон. Друг я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэн, понял. А почему бы и слетать на этом, на этом звездолете его не взять, да? Кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. А, ну окей. Так-так. Джим Рейнер. Если бы ты помог мне разобраться с Тошем, все было бы по-другому. Но ты сделал неправильный выбор. Рассчитываешь получить повышение, куколка? <свист> как же все это наивно так показано. И... Не дайте доминионсу уничтожить ни один двигатель. Ну блин, вот там... А там единственный выстрел, блин, помешал мне это задание выполнить. Не допустите получения урона от Арханге во время выполнения. В смысле, а как я должен был не допустить, он прям стрелял как по мне в самом начале, не знаю. Так, двигатели платформы уничтожены, ну в принципе нормально. 120 урона получено. Хрен с ним, это всего лишь навсего ачивки, которые не имеют никакого никакой пользы в течение всей игры. Ну конечно я попытаюсь выполнить максимально лучшие миссии, но как получится. Нам не удалось вытащить его. Валериан. Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валериан на нашей стороне. Нам не по пути. Пути. корабли. Внутри периметра. Звенья 3,9. Доложить обстановку. Пробои на корпусе. 7 ассет. Маневр дельта 4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Лот Доминиона, говорит Гипреон. Прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвнемся хм. от них и вернемся за Джимом. Чтобы взять королеву, да, по-моему, а расхерачить корабль и все. Делай что хочешь. Я найду Джима. Серьезно намеренник.